Меня зовут Георгий, так меня назвал мой отец в память о погибшем друге. Мой отец был очень умным и очень одиноким человеком, и он дал мне лучше, что у него было, свой ум и свое одиночество. Моя мать была очень экзальтированной женщиной, Ее все удивляло и восхищало. Ей самой очень много чего не хватало. Но она тоже дала мне лучше свою радость и свое восхищение миром. За свою жизнь я перепробовал множество занятий, по-настоящему глубоко узнал множество людей и познакомился со множеством учений. С раннего детства я ничего не принимал на веру, все проверял на своей школе и не торопясь делал свои выводы. Главное, я никогда не останавливался. У меня были великие учителя, и у каждого я взял лучшее. Меня учили все – профессора и дети, далекие звезды и трава у дома. Есть, наверное, люди умнее меня, есть гораздо опытнее, есть смелее, а есть тоньше и веселее, но только у меня вы найдете всего поровну, гармонию всего этого. Я делал множество ошибок. Иногда я годами топтался на одном месте. Оглядываясь назад, я сожалею, что часто рядом не находилось кого-нибудь мудрого, кто смог бы сказать одно единственное правильное слово, указать направление, дать ключ, которого мне не хватало. Не хватало для понимания, где я оказался, что происходит и что нужно делать дальше. Но я не падал духом, я продолжал искать волшебный ключик, продолжал искать самостоятельно. И я все равно находил его. В результате я выиграл главный приз человеческой жизни. Любовь и счастье. Мои личные, ни от чего не зависящие, такие, которые никто не сможет отнять. Ну, разве что смерть. Но ну, и это под вопросом. Да, мне осталось уже не так долго, но время еще есть. И теперь я совершенно готов поделиться всем этим богатством с вами. Я не сумасшедший и не воображала. Понимаете, ну просто кто-то же должен разбираться в смысле жизни и в ее законах. Мир для этого и существует. И человек действительно рожден для счастья и рожден для жизни в гармонии со всем миром. В любой сфере можно стать профессионалом если отдать этому всю свою жизнь. А я всю свою жизнь изучал. Изучал мир в целом, а не только какую-то его часть. И изучал человеческую душу, а не только психику. И я делал это 24 часа в сутки, даже во сне. Вот такая специализация. И вышло. То, что вышло. Но это еще не все. Не все. Не все. Я гораздо лучше вас знаю, что я просто песчинка в этой вселенной. Мельчайшая песчинка. Но я великая песчинка. Потому что я могу заглядывать в разные уголки этой великой вселенной и видеть, все ее величие я могу творить мир я делаю это каждый день и ты тоже это можешь ты все равно делаешь это каждый день каждую секунду каждую секунду ты творишь свой мир или делаешь свою войну и я предлагаю тебе научиться делать это лучше у меня все еще иногда не хватает слов, чтобы объяснять понятно для всех. Но у меня всегда найдутся правильные слова для тебя лично. Надеюсь, ты меня услышишь.